Нашли. А коленвал? Реально коленвал? Коленвал вот, да. А вот это. Стой, стой. Стой, стой, стой. Поршень. Коленвал, Да иди ты просто так. Смотри. Вот здесь коленвал. От коленвала идет вот это вот. Металлическая. Ну, нет, ты стой, это именно так. Как называется эта штука? Коленвал, который которых Юрий Дуга. Смотри, подсказка. Юрий. <coughs> Долгоскоповский. Не, известный человек. Юрий. А, Гагарин, а, называется. Я понял. <coughs> Который Юрий Дудь. <coughs> Крепится Дудем. Гагарка? А, Гагарин? Гаранин, Гарани двигайтесь. Шер. Шершин. Поршин. Натун ебать.